Так, подождите, я сейчас представлю следующего нашего докладчика. Евсеева Екатерина Владимировна, Колевала в редакции Гусинина Создание, перевод, издание по документам Национального архива Республики Карелия. Пожалуйста, Екатерина Владимировна. Простите, пожалуйста, уважаемые коллеги, вас не слышно. А так слышно? Так хорошо, да. Спасибо. Хорошо. Я начну сначала. Добрый день. Я представляю доклад Кольвала в композиции от Викельма Ичикусина. В 1949 году проходило празднование столетия первого полного издания эпической поэмы Лиаса Леонарда Калевала. Инициатором торжеств являлся председатель Президемы Верховного Совета КФСР Отто Вильгельмович Кусинин. В рамках праздничных мероприятий Карельское государственное издательство выпустило книгу Калевала Руноотта «Поэзия Калевалы», которая также известна как Калевала в композиции Кусина. Позже Куснин в своих письмах частных беседах указывал, что он подготовил это издание для массового читателя, сократив текст поэмы. Из более чем 22 тысяч строк колевалы Леонардо было оставлено около 12 тысяч. Новый вариант состоял из трех частей. В первую вошли сюжеты о рождении мира и отдельных явлений и вещей. Во вторую эпические песни о деяниях героев Колевалы, а третья объединила лирические песни. Как считал Отто Вильгельмович, заговоры и свадебные песни слабо связаны с основным содержанием эпической поэмы и были включены Ленора только с целью их сохранения. И при этом состоитель подчеркивал, что он избегал механического сокращения текста и то, что в результате произошло большое изменение в поэтике произведения. Вообще, по мнению Кусина, полный текст поэмы был тяжел для усвоения широким кругом читателей, и даже из сокращенного варианта можно было бы удалить многие поэтические излишние строки. А само издание 1949 года стало одним из первых, которое сортовальская типография напечатала на оборудовании для многоцветной печати, только что им полученное. Иллюстраторами выступили ленинградский художник Кудров, выполнивший рисунки к титулам, и корельские мастера Стронка Радионова «Родионова», оформившие переплет форзации и орнаменты. Предисловие для книги, а также для издания на русском языке, выпущенного государственным издательством художественной литературы, написал сам Отто Викимович Куснин. Впоследствии в издании 1970 -го года статья была воспроизведена полностью. И вообще взгляд автора продолжал определять основные подходы к изучению поэмы долгое время. Вопрос о новом переводе Колевалы на русский язык поднимался еще в 1949 году. Перевод Бельского считался устаревшим и не отражающим истинное звучание поэмы. Советский прозаик эстонского происхождения Румунальна утверждал, что переводчик не смог передать особой роли иронии в рунах. В этом свойство и поэзия вообще национального характера финноугорских народов. В легкой усмешке благоговения, в легком подпотряющей насмешки над ближним, чуть заметная ирония, юморок, даже когда герою трудно. Также, по, мнению, по его мнению, в переводе необходимо было избегать использования русских идиом, мать, сыра, земля и солосочетаний, звучащих как современные. В конце 1950-х годах в частных беседах с литераторами Кусинин высказывал идею о новом переводе поэмы Леонарда, предлагая вначале перевести его собственный сокращенный вариант, а затем и полностью Колевалу. По мнению Минна, цель этой работы Кусинин видел в том, чтобы познакомить с произведением не только широкие массы, но и русскую интеллигенцию, которая плохо знает эпос, считает его архаичным и трудным. В 1958 году Кусинин обратился с предложением о переводе в начале его композиции, а затем и полностью и а к Левалу Леонару Ак-Тиману, как председатель управления Союза писателей КСС, который впоследствии с разрешения Карельского кома КПСС провел работу по поиску переводчиков, для чего был устроен открытый конкурс. Окончательное решение о том, кто будет делать новый перевод, принимал сам Отто Вильгельмович. Для работы были привлечены четыре переводчика – Титов, Лайны, Хурмивара и Тарасов, между которыми автор композиции распределил части для перевода. В Национальном архиве Республики Карелия хранятся документы, отражающие историю создания перевода Каливалы в композиции Кусина. В первую очередь это личные фонды Алексея Ивановича Титова и Николая Григорьевича Лайны в которых сохранились документы по работе над поэмой, черновики переводов, рабочие материалы, в том числе о сравнении нового перевода с переводом Бельского. Кроме того, в ряде других фондов имеются письма, критические замечания и другие документы по работе над переводом Колевалы в композиции Кусинина. хурмевары и Титов сразу же приступили к переводу, в то время как Лайна и Тарасов, работавшие в паре, приступили позже. О ходе работы союз с писателей КССР информировал Карельский обком КПСС. Так, например, к 13 марта 1963 года было переведено только 8 рун. В одном из выступлений по радио Тарасов и Лайны рассказали о том, что главная их цель – донести сложность и красоту народных рун. Так как оба они имели практику перевода, у Лайны с русского на финский, у Тарасова наоборот – они работали в паре, поскольку постоянно консультировались друг с другом. Поэтому подчеркивали, что старый перевод не точен. Задача переводчиков – передать звучание рун на русском языке. До своей смерти в 1964 году Кусинин следил за работой переводчиков. Известно, что он дал рекомендации по метрике русского текста, стремясь приблизить его к финскому языку. Но от этой идеи сами переводчики отказались, доказав, что язык имеет... Языки имеют разную систему ударений, Новый перевод в результате э, использования в таком виде потеряет современное звучание. А это была их главная цель – перевести э, на современный им э, язык. Э, с середины 1960-х годов ни Союз писателей ксср ни Карельский обком КПСС не занимался контролем работы коллектива переводчиков, в чем впоследствии Тимонин э, видел одну из причин появления недочетов в переводах. Новые переводы публиковались в местной прессе в течение 1960-х годов. Ряд публикаций сопровождали рисунки Юфы, которая одновременно в 1962-1963 годах выполнила серию графических работ на сюжеты поэмы, Впоследствии представленные на ретроспективной выставке о корейском изобразительном искусстве в Петрозаводске и на Бранденбурге. Впоследствии Тамара Юфа стала оформителем и книжного издания, выпущенного издательством «Карелия» как подарочное. Новый перевод, изданный в 1970 году, был встречен неоднозначно. В сообщении для агентства печати новостей корреспондент Леонтьева указала, что новый период отличается высокой художественностью, близок к современному читателю. Было очень много положительных отзывов, то есть, например, статья Сидельникова в книжном обозрении. Но одновременно высказывались мысли о недоработанности текстов. Самым главным критиком становится... Олег Мишин, его статья ⁇ уроке перевода Колевалы ⁇ вызвала очень большую дискуссию. Кроме того, автор указывал, что происходит подмена двух произведений, собственной эпической поэмы Элиаса Леонарда и Колевалы в композиции «Кусинина», поскольку издание 1970 года выпускалось к очередному юбилею поэмы. Второе издание перевода Каливалы в композиции Кусина вышло в 1974 году с доработанными переводчиками текстами. Поэт и журналист Иванов указывал, что даже после правок по высказанным ранее замечаниям некоторые руны кажутся скорее подстрочниками, чем литературными переводами. Вообще, этот период очень активно обсуждался. В фондах архива имеется две стенограммы совещания в Корельском союзе писателей о новом переводе колевалы, титульный лист, одной из которых вы сейчас видите. Иванов, Иванов указывал, что есть лишние строки, повторение одной и той же фразы, небрежность редакторов, допущенные редакторами разночтения в именах. Например, одновременное использование нескольких имен Веннимеонина он считал недочетом. То есть если в поэме одновременно появлялся Уванталонин, Суванталонин, Веннимеонин. Но в целом новую редакцию 1974 года... Он признал приемлемой. мне кон... а... Над... а... 1974 года было выполнено в Москве. В конце 1980-х годов Кусий, на его взгляд на поэму Леонарета Калевала, вновь оказался в центре внимания литераторов. А в газете «Ленинская правда» от 24 февраля 1989 года была опубликована статья Киру и Мишина, в котором авторы выступали против догматизации мнения Кусии на поэме. Как и в 1970 году, исследователи указали на подмену представлений читателей «Калливали» и впоследствии Киуру и Мишин представили свой перевод поэмы Леонарета Леонера в XIX веке провел большую работу по собиранию рун и составлению из них своей поэмы. Можно сказать, что Кусин провел обратный путь от единого текста к отдельным рунам. Независимо от оценок труда самого составителя, работа над его композицией, издание, перевод, перевод иллюстрирование поэмы объединила многих известных деятелей культуры нашей республики. И по-своему это определенный вклад в развитие нашей культуры. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Есть ли вопросы у кого-то там из участников? Ну, у меня есть вопрос небольшой. Скажите, пожалуйста, да. а какой именно вам ближе перевод к Левалу? их? Ну, несколько существует. Если вы, конечно, там, не знаю, со всеми знакомы, ну или с какими-нибудь. Я знакома с переводом Бельского, с переводом Киру и Мишина. И, соответственно, когда я готовила материал, для этого выступления, я знакомилась с переводами этих четырех переводчиков. Мне больше нравится Киру мишин Он более благозвучный. Но вот, на мое мнение, на самом деле, не стоит ориентироваться, сколько я, в принципе, люблю эпическую поэзию, и поэтому для меня даже и перевод Бельского, в принципе, который все обвиняют в тяжеловесности, кажется прекрасным. Понятно, спасибо большое. Ну, если больше вопросов ну, вот нет. Могу сказать только, что, наверное, перевод Маршака, вот из тех, что я читала, такой. Он, наверное, вот самый близкий к современной речи. Современной речи, да. Можно я задам вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Я бы хотела спросить, а вот были какие-то достоинства поэтические, в смысле поэтики у перевода Куснина, у перевода, выполненного под руководством Куснина? Какие-нибудь приобретения? Вот Были какие-то недочеты, вы о них сказали? А были какие-то вот новые приобретения, которые действительно были, стали чем-то, что обогатило материал переводческий эпоса? Ну, в первую очередь это, конечно же, то, ради чего этот перевод осуществлялся. То есть это приближение к современному языку. Как известно, во-первых, и сама поэма, то есть и первоисточник руны, они как бы в основе своей имеют даже не современный корейский язык, не современный леонард у язык, там очень много старых форм. И... Поэтому, когда переводчики работали над э, поэмой и приближали ее к современному языку, то они, конечно же, вот, решая эту задачу популяризации, они, мне кажется, очень много сделали для, э, для того, чтобы эта поэма была воспринята э, людьми, ну, скажем так, далекими от эпоса. Потому что... Э, вот, Сколько я читала эпических произведений, и это, понятно, не только клевало, но, в принципе, очень много эпосов европейских, они даже в переводе звучат тяжеловесно. И вот эта задача, поставленная перед переводчиками, которую они действительно выполняли, если вот у вас будет возможность познакомиться с этими переводами, вы увидите, что, в принципе, текст очень легок. Он да, он теряет очень много поэтики поэмы. Он теряет а, вот эти вот параллелизмы, например, которые свойственны а, рунам. Но а, если вам нужно познакомиться с содержательной частью, то mm -hmm. в принципе это очень хороший перевод. Mm -hmm. Mm -hmm. Ряд, ну, спасибо, большое. Так, есть ли еще вопросы у кого-нибудь? Дорогие коллеги, я думаю, что эпос он не должен быть легковесным вообще. Надо тянуть себя за уши, я чтобы читать героический эпос. Да, вы маршака не опускайте калеву. И, конечно, достоинство эпоса именно тогда, когда дух эпический сохраняется. Когда он уничтожается, эпос теряет все. Ну, а Спасибо вам за доклад. Конечно, это этап, этап переводческой и вообще в литературной жизни Карелии. И, кстати, эта книга была прекрасно проиллюстрирована молодой Тамарой Юфа, которая вознесла, можно сказать, этот перевод своей известностью, своей мировой популярностью. И эта книга стала действительно художественным, художественным таким образом. Достижения. Ну, я бы, наверное, немножко развернула. Когда начинала иллюстрировать, она была еще молодой неизвестной художницей. И во всех документах пишется, что это молодая ленинградская художница. Она как раз вот иллюстрирование э, Колевалы в процессе перевода, ее вот это э, газетное издание, мне кажется, как раз вот и обратила ее к Колевале впоследствии, потому что ее первые графические работы с, с э, как бы совпадают по времени с публикацией переводов в местной прессе. То есть это 1962 63, 63 год. Да, вы правы, она была молодая, но она была уже популярна именно тогда, когда она была учительницей в Ладвии, она получила свою ну, первую, так сказать, популярность своими первыми работами. Ну, условно это детали. Но в любом случае, это этап в нашей жизни. И самое интересное, что все-таки именно этот перевод спровоцировал, простимулировал Армаса Мишина и Эйна Семеновича Киру, Киру на свой собственный перевод. Безусловно, каждый из этих переводов имеет свои и достоинства, и недостатки. И, конечно, та огульная критика, которой подвергся, этот перевод был, в общем-то, тоже не всегда уместно. Но ну, теперь это скорее уже исторический документ. А книга как была, так и есть. Ну, словом, каждое поколение имеет право на свой перевод. Спасибо. Вам спасибо.